Где я? Господи, опять этот дом. Господи, что это такое? Что это? Какая-то бутылка. Ой! Ой. Нога идет сюда. что она И что этот, этот маньяк делает? Какие-то звуки стромные. Спрячься, да подожди! Ой! Спрячь сюда! Так, я знаю, что это хрень бав... Аб... Ой, что это такое? Так, а где он? Ой, ой, ой, ой, ой, в подвал, быстренько, в подвал. а, -а, -а, -а вот она! Это вот он маньяк! Что тут ай! ай что это такое куда музыка играет куда музыка играет. ⁇ -мо ⁇ что это такое? В подвале, кстати, видел вот это. Так, все, он вроде должен остаться. 15 секунд еще вот тут забираю. Есть несколько времени. Если можно так тихо-тихо, он может услышать, он может услышать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сидим. Так. Быстрее сюда. Так. Что-то у нас здесь такое. А вот. Ага, перерезали, выкидываем. Так, потол молоток. А! Да <срочный Mozart> что это такое? Почему у меня так бьет сильно по башке? Быстрее, быстрее, быстрее. Ломайся, ломайся! <соспоставка> как туда попасть-то? Ч ⁇ он там бурмочит? Тебе на ухо. Куда молоток делся? Кого он там видит? Надо быть бесшумным. У меня лом есть. Он как раз перезагрузился. О, есть еще арбалет, кстати. Еще арбалет, кстати. О, попал. Фух. По плечу, по, по ноге попал прям. Так. Ладно, ломом пока быстренько... Ломаем вот эту штуку. Эх. Ой. Я порвал нечаянно. Может, из-за этого бабка. Может, этот маньяк. На вид он старый. И похож на женщину. Видео снимаю. Тут, в Майнкрафте. Ладно, давай. Что он делает? Он же отравлен. Молоко? Нет, молоко. Это очень плохо. Да! <свы> быстрее, быстрей, быстрей. Как не сбегать-то? Где молоток-то? Вот нашел. Как ты его нужно здесь активировать? Опа. Активировал. Дальше. Это будет очень плохо. О. Так, где я? Слава! ой. Чё ты делаешь? Отстань от меня! Ай! Нет! Я тебя умру! Всё, сдаюсь!